Если вам поставили диагноз бесплодия, то это еще не приговор, так как мировой опыт, наша практика, личный опыт показывают, что при проведении необходимых дополнительных методов обследования, лечения, долгожданная беременность наступает. Проблема, она существует уже давно, да, в мире. По мировой статистике встречаемость людей, у которых не наступает беременность, составляет около 15%. Поэтому актуальность проблемы, она, конечно, высока. Главное не впадать в панику, не винить себя, потому что вы ни в чем не виноваты, а довериться врачу, пройти основные этапы обследования и добиться желаемого результата. Диагноз бесплодия ставится, когда у супружеской пары в течение года, если возраст женщины младше 35 лет, при регулярной половой жизни, это не менее двух раз в неделю, не наступает беременность. Или если возраст женщины старше 35 лет, то в течение 6 месяцев, также при регулярной половой жизни, при отсутствии всяческих методов контрацепции, не наступает беременность. Первым этапом необходимо посетить гинеколога, а не клинику ЭКО. Гинеколог проведет обследование, поставит диагноз, назначит лечение и в 60% случаев получим ожидаемый результат. В тех случаях, когда лечение не поможет у гинеколога, при этом этапы лечения длятся недолго, то есть течение Максимум 6-12 месяцев мы можем проводить лечение. Если нет успеха, то пациентку необходимо направить в клинику ЭКО. Пара обращается одновременно, то есть муж сдает анализ в спермограмму, пациентка начинает этап обследования на исключение инфекции, на наличие овуляции у нее, то есть выясняется гормональный профиль, на диагностику проходимости маточных труб. Если, например, муж сдал спермограмму, у него показатели нормальные, то э, дальнейшее его обследование не требуется, если же показатели изменены, то мы как врачи-гинекологи также рекомендуем ему повторить анализ спермограммы с интервалом в две недели и при сохраняющихся нарушениях уже направляем его к андрологу для более глубокого обследования. Когда причина бесплодия установлена, мы используем самые новейшие методы лечения, которые рекомендованы в мировой практике. В частности, например, стимуляция овуляции. Мы привыкли слышать, да, о том, что стимуляция овуляции проводится в клиниках ЭКО с целью получения большого количества фолликулов, но мы можем проводить стимуляцию овуляции малыми дозами препаратов, они в 4-5 в раз меньше могут быть тех доз, которые используются в клиниках ЭКО. И наша задача не добиться созревания сразу большого количества фолликулов, то есть, а наоборот, чтобы созрел один фолликул, как это обычно происходит в естественном цикле, максимум 2. И э, таким образом мы, мониторя рост фолликула, то есть используя ртозвуковое оборудование, добиваемся, соответственно, выходы и циклетки яичника и возможности оплодотворения. В моей практике по этой методике, по методике стимуляции овуляции малыми дозами препаратов гормональных, мы добились наступления беременности у практически 50% пациенток. Это женщины, которые забеременели естественным путем, то есть без помощи вспомогательных технологий, только с помощью тех основных методов стимуляции, которые могут быть назначены конкретно. Цикле. Бесплодие неясного генеза – это когда э, оба супруга обследованы и причин не выявили, почему не наступает беременность, но беременность не наступает. То есть, в общем-то, не выявили, да, скажем, тех проблем, которые бы могли привести к наступлению беременности. Сложно в какую-то классификацию их да, поместить. То есть нет четкости в плане диагноза. У меня был случай, когда обратилась пациентка, очень долго не наступала беременность, порядка восьми лет. Выяснилось при опросе, что в подростковом возрасте при обследовании гинеколог сказала о том, что у вас маленькая матка, вы никогда не забеременеете, и как бы у нее вот эти слова засели так, что она не смогла избавиться от этого состояния. Потом она вышла замуж, беременность не наступала, и это ее очень сильно подавляло. Она пришла на обследование, все посмотрели, все хорошо подошли к этапу, когда необходимо посмотреть диагностику проходимости маточных труб. И выяснилось, что на яичнике есть функциональная киста, которая ограничивала проведение этой процедуры, ну, с риском разрыва кисты, ну, чтобы не было вот болевого синдрома, и ей порекомендовали прийти в следующем цикле. В итоге она настолько была расстроена, что сказала, нет, я больше вообще никакие исследования проводить не буду. Мы уезжаем отдыхать, и дальше уже решим, вообще нужно ли этим заниматься. И вот в отпуске они забеременели без проведения этой диагностики. То есть она немножечко расслабилась, отпустила от себя эту ситуацию. Тоже влияет. Бесплодие неясного генеза, в том числе, есть понятие несовместимости, хотя это спорное такое понятия, да, то есть при обследовании пары на совместимость, когда проводится посткоитальный тест, это тест, который позволяет посмотреть, а как же двигаются сперматозоиды в слизи шейки матки. И он очень часто дает ложно отрицательный результат, то есть отрицательный – это значит, вообще не двигаются. Но когда проводились исследования, у женщин во время операции, например, делали лапароскопию, находили достаточно общем, большое количество сперматозоидов, и они были подвижные. И у меня в личном вот, опыте, скажем так, приведу пример, есть такой эпизод, когда обратилась женщина, у нее в течение трех лет не наступала беременность, они были оба обследованы, спермограмма у партнера была хорошая, и у нее, в общем-то, все прекрасно. Решили провести посткаитальный тест для того, чтобы посмотреть возможность подвижности сперматозоидов в слизи шейки матки, и получили 100% отрицательный результат, то есть не двигались. При этом в том же цикле, в котором проводился тест, как бы контакты, они, наоборот, как бы рекомендованы, да, то есть нет никаких ограничений, и у этой пациентки наступила беременность при этом три года не было беременности. То есть на этапе обследования фактически вот такой был случай. Даже у здоровой пары, согласно статистике, в течение цикла беременность наступает только у 20% пар. То есть должны сложить ряд условий, да, то есть определенные день эвуляции, да, то есть мы знаем, что яйцеклетка живет в течение суток. Вот опять же такой случай из практики. То есть обратилась пара, у них в течение двух лет не наступает беременность. Выяснилось, что у нее муж работает вахтовым методом. Но пациентка не знает, когда у нее происходит овуляция, она вообще не разбирается в этом. И в итоге, когда мы разобрались по календарю, когда он уезжает на вахту, когда он приезжает, у ней ни разу не совпадало с овуляцией время там, да, половых контактов. То есть нам пришлось назначить ей контрацептивы, чтобы сымитировать новый цикл, чтобы у нее календарь свой менструальный сместился на даты, когда он дома, а не на работе. И они забеременели практически сразу. Ну, то есть это вот тот, скажем, образ жизни, да, или работа, которая вам либо помешает. Но пара это здоровая в итоге а, оказалась. Я хочу вам дать в завершение два совета: не тяните и не торопитесь. Не тяните, потому что с учетом возраста репродуктивный потенциал снижается, а не торопитесь обращаться сразу же в клинике ЭКО, потому что зачастую большинство вопросов и проблем можно решить более простым способом. И используя гинекологические методы обследования и лечения, можно помочь вам стать мамой.